А, а дал не дал вам по показать что у него будет с карте за сундучка лайк, лайк подпискам всем резом макса диск мы продолжим играть вот что выпало пошли еще раз можно так рабочих скором просто нажимаете на орду маленький потом уже гигант кузнецам а потом уже это. все вроде бы едет не без бас. вот такая вот так Кого мы узнали? Автора. Этот чувачок. А, а, а, ну, ладно. Карта Отличная. Здесь тактика, да? Я не знаю. Вообще а тактики. Тактика тут выработать работать или нет? Вроде бы нет. Вроде бы да. Идите на 50. Попробуйте свой. Поэтому берем тактику такую. Самую жесткую, самую быструю, самую опасную. И очень жесткую. замуж так за призвание что -то. но блин будет, крышки, сломаем, будет. Прерыв, зайду, будет крышка если на сломаем будет прерыв а потом игроками зайду ему крышка на 10 процентов река наводим так больше маны больше маны 20 давайте так уже точку бормота так он знает где мы находимся так что действительно прятаться просто призываем да? давай мана хоть одного еще О. А я... давай, еще. Собираем орды не такой, не меня его атаки, а то по полной программе. Блин, у него уже тут псы Нет, блин. Брак тут. Твою же визил Там он реально не стал. пошел сами эти кусаки. Давай. атакуйте сатака С атака, давайте. Рубать. Не, строить, строить. Я передумал. Друзья, я не знаю. Ну, блин, я знаю, что тактика рабочая. Ну, в смысле? Бро, отстань. Извращенец! Ну, блин, пожалуйста, не мешай. Найска. Вон тут еще. Высасывай кровь. Высасывай вампиров. а а, да, блин, заколебал. Что за копеечники? не такие, что экономные. Друзья, что делать? Он тратит ману, я тоже трачу. Ампсы! Сходи на, блин! Сходи я не знаю. Друзья, что это такое, блин? Так нечестно, только начал. К копеечник самый крутой. Использовать тактику тоже, конечно, хорошая, да, в принципе знаешь, что? дело в том что у меня последний стоит Где? Ты г г г г г г сожрал одного. Куча, давайте, г г Бегите. Бегите, как никогда! Вы г блин, не г ничего хорошего работайте все меня все равно просто такую я вам покажу потом что здесь скотина Не было раньше таковать проверим как он там чем занимается без экономики а, ладно 4 минончиком классная история Ха -ха. он такой там да, текер тыкер такой текер там можно экономику смотреть а я вдруг там основу построю ну? очень друзья используйте экономику возможно а я так почитаю рабочих не... а -а -а. так опеишку пятого где не найти псы псы четвертого Попробуем эту тактику. <свист> Робот скотина ну, такая. Вот. <свист> Давай его не прибивай. 11-го, друзья, третья тактика рабочая. Не садите тигра. Повторение с зрителей кучи кукол выигрывает и короткое время. <свист> а то где? Может быть, нужно этого скотину пробить. Как мне хотелось, так же с но его не жалко. Ну что ж, с Любой уровень все. И также копеечники. Я помню, что у меня здесь уже копеечник. 120. Нормально. Можно и так. Кролик, Продолжаем. Так, у меня там в плане не такая, Так, пошли пока места по... Если приехали, то беру, беру. Стараюсь то и другое. Ну, это, тем более, короткая карту будет. Это никак не весело. Попробуем. кого? Какие штуки, псы? Используйте так, чего нужно, рабочие. Я тоже буду, надо использовать, если прямо вот так заставили. Да, это школа. список Спрячься, конечно. Ну, конечно, хотя бывает барьер как в той игре ага, давайте расскажу пару штук возможно встанете в эту игру играть да, не в эту а не в клас а не а вот 3d друг там чуть ну типа того так ну что там есть так у него есть барьер ставят барьер и все и не прилетает там есть такие про которые долетать так что разработчик, может давайте сделаем защиту какую-то или это бессмысленно. без смысла Кузнеца точно Шахима. Кузнец. Надо было кузнецу собрать. А он сплащет, но тащит на время. Вот какой-то понадобится. Весь я был какой-то Шахимат. Да, ну если настроили его ролик, то вы знаете, что Шахимат. вот он. Что-то не нападает сами. По ним чем писал. Нет, ничего, ничего. А, что делать? А вот все. Я ваш парень, все? Ну и как их Так, прячем воиском. По-моему, можно прятать. Так, уж не мы берем. да да А потом уже разбить. Мы и так сидим, друзья. Поэтому не развивайтесь полно. полной программе. Делайте такую тактику и все. А, регенерируешь ничего. Так, ну и дефайтесь пока что. Можно и тут еще прислать, чтобы он там по-быстрому. Говорят тут 10-10, но оказывается можно еще больше, чтобы было по-быстрому не все, же работают. Работают, значит все, работают. Так, специально делаю. что по-быстрому все было было. 1 было. В принципе, правда уже так хватит. Если как-то будет Это на один без нашего регенерашнс. Даже демо. И Итак, и еще нет. И нет еще. В смысле? Давайте начнем. Так, вроде бы все стоят, все работают. Непонятно, нет. Да, ну что там? О, вау. Ну что там? Как там не можешь нас? до нее, да еще. Нет. Да, все-таки советую вам по-быстрому так строить, чтобы было по-быстрому. Ну что там, как там? Ну, посмотрим. Нормально, все они тут есть. Ну, что, пошли искать? Нам нужно на там, что-то что-то новую тактику. А почему у нас так мало басик? А, -а, а, как там по клан у нас он чисто слой увеличивается. Класный. Как бомб. Одного. А, но... я думаю, так, безопасность. Так, для безопасности. Проверяем, где же у нас тут брак. Я помню, типа, ее победил, врага нашего. Потом ему сдалось, потому нас она квесток. Возможно, он тут. Я просто тоже купит, как я, куча войск. Крестилась как вот. А, ну я тоже коплю, как его каплю. Быстро вот юнад. Атаку. М -м, я понял. О чем он? Он просто вырубил всех. Слушайте, обратно вернитесь. Я передумал. Да, храм проходит сам. Да, реально с ним. Гаргули, ага. Зато я знаю его тактику, харгули. А он мо не знает. Да, ну ну, -ну немножко знает. Пошли там уничтожить базу. Так, укрепление и фарбул. Или не хуй. Ля это Пойдет такой на блюдочкам. Блю за блюдо, самый пустым блюдо в жизни. Никогда не пришел. Пошли. Может, быть, давайте на базу построим? Кстати... Точка сбора. Меняю. Средние вещи. Парабол. Строим здесь базу, наверное. Так, враг там? Неа. Мы не пробуем. Может, а у последнего войска, по-моему, полетающего? А, нет, не последний. Пошли-то еще встретили. Ооо, слушайте. А реально, они тут классные. Так, рубайте. Врубайте, врубайте. Да может, я тебя не замечу? Воу. Не -а. ну меня такой уже по полной программе взрывает все умно как сделал так а вы просто такуете просто не сделал вот. Я, в принципе, это убийцы, не боюсь. Нас. Да, хайп там отвлекает, но что дела? Блин, так, отступай, блин. А как? Кто? А кто? А? Блин, ну Каргуля отстаньте. Вы такие красавчики. Каргуля. Знаете, строить еще ту Это Безопасность. Пожалуйста, да, вот, ну что ж Не ну, ну блин, каркуль, ну когда вы уже морели? Да, отлично. Ну хоть как-то мы можем укрутить. Если там я, что тебя здесь? Жаль, что скорости не сохлает. Так, ну мы тебя встретим еще. такой, опа, наше происходит. Мы такой, у тебя крышка. Нет, всё. Война, война, давай. Давай, я камеку его. Как будет вырубить гарголь? Миссия. Просто берите на эти вот. Если, конечно, будет время. А вдруг не будет... Данных? Ну что? Видите сюда на базу. Да, двоижный не то, чтобы ты провалился. Ну как, так? Ну как он может построить базу? М -м -м. Друзья, гарголь слишком много. Слишком много. Просто неясно будто мне реально... У меня вообще никаких войск нет. <свист> так да все, пошел вон. Да пошел вон. Твои же махников. А я не могу. <свист> реально смешно. <свист> У меня уже никто... Нападай, нападай. Нападай. Че, трусишь? да. Давай, где? Давай, давай, мелкий. Ну что, друзья, читеры Горгулии реально побеждают. Я думал, они работают. Оказывается, что а Очень, друзья, вы должны Горгулию вывести. Я тоже. Марголь, а ты где? Или база базу построить с горой, Я буду бронять ее. Мыслимо, не, не мыслимо. Кто? Если Орда. корабль уже не помогает. помните я обещал если проиграю то я беру эту колду ладно все понятно я эту колду вообще не беру пешеходы бросить сделаем самую силу секон скорость сила кажите мне гаргуль реально сильно ох тебе пас! такие страшные лайно да? страшный Рон, массив дистанции да? так что ему купить и будчики буки все Хорошо. Если я их куплю, на что? У меня Горгуль опасный, крепкую крепкий. Замять кузнеца. кузнецам. Горгуль где? Ужас естественно своим любимым разрушением ужас да на крылаток любых времен суток любое время сто покупать если хотите покупать если хотите друзья выиграть то покупайте его пока я разработчики ничего кстати новую карту хочу потом показать новую карту и Обещаю да? обещаю потом показать на ну, что я купил все теперь 10% победа Теперь я вам буду рассказывать про новых персонажей, что вырыть Гаргуль теперь нужно спасать, где они просто не убивать их. Так, ну что, давайте покажу старых врагов наших. Вот, вот тут Курлы, безгроводной лизны. Гаргуль, видите, все берут Гаргуль. Ну, ну, ну, доказательствовал. В каргулере чмок-пок. Это... Вся, это шахима. А, -а, а я псов забыл взять. Но. Я могу одного кузнеца взять, не кстати. Это по борьку. вот последний шанс не мы не будем его просто убивать хочу Каргулю еще запустить и узнать реально ли это все рабочие Да, быстро выпускаем его а нам не хватать че Вау. красиво, похоже кстати так, мы хотим что-то призывать Там ничего и призываем Блин, я его был, был взять. Замен защитника хотел взять. Ладно, берем заме защитника и все, друзья. Это это Шахиман. Зачем ты? то не знаю. Хочу сделать лучше колоду. И вроде бы есть выход. Да, мы это сделаем защитника да. да раньше у что он первый оказывается он трус груля или лучше чем он даже он доказательство существует и есть точнее такой стал слабым а раньше, Лучше было бы говоря, что не светаёшь Но реально светать, Я так думаю, что врага читерами это из реки Чем тут быть? Смешно не Я не знаю очень так долго вы не можете набрать не минералы я даже вот так делал помогаю так ну в принципе можете проверить там пока попарбол да, да. вот он двоем его отдыхать на да, пока все я хочу каракули мои секретная тактика но как будет? это первый отряд так скажем да. но так например, не так. 11 человек если не выработчики был классно так как там а в чем тело почему минералов нет, нет это... значит он собираешь на что-то Так, Ну, в принципе, пора уже идти. О, -о, -о наконец-то, блин. Стовер, блин, ждал. Эй. Ой. Ой. Шавлин. Да кто в ту же точку ставил. Я что-то ставил. Все, вот так вот. По полной программе. Ладно, собираетесь собирайтесь. Вас не так много. Но я передумал, не передумал. Да. Гаргуль, давайте, допустим, еще один. Гаргуль. О-о-о-о. А -а -а -а. Все, друзья, шахимат, я чувствую. Так, на ну что. мы ну, едем сюда, вот, на всякий случай. Гаргуль. Да. Ну, все, друзья. Вроде бы я нашел ту карту, где будет вообще честный... Ну, я так думаю наверное сраваться и на когда будет сока-сока нить то призывайте им сам путь. бас трейд, давайте, ну, давайте. кузнеса у вас что не хватает варволь давайте запустим а вот что-то одно сначала а потому что другое. Да, ломать не Ну типа мне кердык, я такой да. Он уже ничего не делает? ладно отступайте обратно что а, трое да призыв больше больше больше блин минерал мужчин хватает Нужно кузнесам драть. зря нельзя за кузнеса. Ладно, уже. Так. Кстати, да, про уже вам и разомняться. Видно, боди, Кстати, уже сокол уже максимум игроков. Слушайте, максимум. Да, Крылаты все собрались. Я так думаю, что да. Так вы, кстати, можете пойти сюда, отдохнуть и попробовать. Агули пошлите. Да, и сразу копать. Но они медленно, поэтому сначала они... Сразу атакуйте. вы все докутите. Уже, уже призывает атаку. Говорит, в атаку? В смысле? У нас слишком мало героев для дефо. Ай-яй-яй. Ну атаку делаем. Полным прохранен. Конечно, вырубайте. Нужно вырубить. По экономике. Давай, давай сюда приехали, Блин, просто счастье все будет. Ты вторая мировая война ш ⁇ Нас просто вруби. А, Твою ж не В смысле? смысле? Я думал, что я уже выиграл. Неужели никакую холоду нельзя продумать? Не нельзя, не можно. Эти снайперы, так у меня тактика. Нет. У меня столько минералов, что капец, блин. А, прокаченный, друзья, я же вам говорю. Первая тактика. первая правая игра. Берите сюда, что съесть есть хоть прокаченный. Если у вас ничего нет, нет то вы неудачники но это не я виноват, эта игра сказала вам, вы неудачников вы никто, это просто мусор. и типа давай, ну блин, я не знаю, что делать. так он взял, взял моего вот как он это делает. Ну, вот что, друзья, даже с позором не тётя ушел от нас. Что же делать, скажем Да, реально это опасно. Против граффуль теперь уже никто не сработает. Мне меня сразу попадает граффуля. Ну а ты чё, мощный чувак? Ну гарпуль вообще ещё жёсткий. Видите, берите регенерацию тоже. Вы и вот такое, что капец это всем. Пять тысяч. Куница берите, слушайте. Наверное, ну, стоп. Надо ну, да, мне ещё тест, я ещё не максимум знаю до максима численность тоже очень важный такой формул тебе просто все маны это плохо друзья конкурс соблюдайте сейчас покажу вам и возможно там уже я выиграю Гарфуд, я думаю, самое лучшее. Я купил, кстати, еще за деньги. Ядер Бомж, какие вы. Ну, Некоторые. Поэтому все свои. Не, ну можно, конечно, проклять, чтобы ты получил двой. Боже, удача, чтобы ты получил снова два балла. Все, проклянули его. Дальше. Базастро. атакует сначала деф атака гуля ай-яй-яй неважно только лед по-моему это самый дерзкий У врага как я помню вот эта штука 75-50 вот это, блин, боюсь как-то кидать эту карту ну смотрите, друзья, вот в чем дело как играют номер один игроки длинные катка игрочного ролика да ладно ага шок шок, нормально, где я здесь берут Все берут я быстро играю все как-то хотя бы быстро играю Чувачок вообще какой-то быстрее хочется хоть. Он бы проиграл. Потому что... На не будет скрывает что-то. Все моё you прокачивание know, в каких-то уровнях. Нет первого уровня. Вы вот такой. 838 место. Что вы вам же и все вот такой что мы мы мы бомб нет денег нет все ну конец только пьем, и все вот блин ладно берем блин ожалока я помню у нас была бессмертная тактика помните без этих штук так почему бы же нам его не возродить потому что Потому что нет ответа на данный вопрос гарфуль. Знаете что? Я вам показал ролики, мне хватит мне все, мне застало за все. Еще одну кладку это без зимы, так что берем базу. гарфуль. И побеждаем. Нет, так мы. Кто против гарфуль? Никто. Мы сами себе видели. Парфоли сильный, мощный и не быстрый. Мой сегодня да. взяли. Зря, зря, зря, зря. зря зря. Так у нас есть скорость. Почему не скоро да. Сила. У нас и так сила? Скорость производства. Больше, больше войск. ворду устроить не знаю может быть реально сделать вот так вот потом на базу накопить поменять на на тебя агар будет справиться пиши комментариях я пойду в следующий а вот